Мод. Жилой комплекс премиум-класса в Марьиной роще. Три высотных башни и два клубных дома. Преимущество. Транспортная доступность. 5 минут пешком до метро Марьи Роща. 3 минуты до третьего транспортного кольца. 10 минут до цветного бульвара. Авторская архитектура. Единственные в Москве фасады башен из натурального камня. Панорамное остекление и высота потолков до 4 метров 80 сантиметров. Квартиры, апартаменты с отделкой двухуровневый подземный паркинг. Внутренняя инфраструктура. Многофункциональный образовательный центр с детским садом, рестораны и супермаркеты, салоны красоты и сервисные точки, фитнес и спа-центры. Все это дополняется оригинальным пространством общественной джаз-гостиной. Закрытая территория, контроль доступа, камера видеонаблюдения, охранные службы и консьерж. Все это обеспечивает высокий уровень безопасности ЖК-МОД. Внешняя инфраструктура. Виды из окон. Одно из преимуществ ЖК-мод. Нежные рассветы и горящие закаты большого города с панорамами исторического центра Москвы, Останкинской башни и ВДНХ станут неотъемлемой частью вашей жизни. В пешей доступности располагаются 10 городских парков. Квартира не заканчивается за окном. Город становится продолжением вашего интерьера. Благоустройство. Двухуровневое пространство с парящим мостом, детскими и спортивными площадками, зонами для отдыха и общения, а также центральной площадью, разработано архитектурным бюро «Лайнвелд Архитектен» и является продолжением общей концепции комплекса.